во всем виноват Одеса Кэббедж знаю я этого Одесса Кэббеджа полный кретин между нами говоря не доверяю я этим вартигонтам во всем виновата черная меза вот тебе и научный прогресс доктор Клейнер сказал нам плодиться и размножаться не то чтобы не требовалось его позволения какой идиот доверил власть Клейнеру все вокруг все знают только я ничего не понимаю что бы мы ни делали, лучше не становится. Когда-то это был престижный район. Раньше здесь было безопаснее. Мы беспомощны, как младенцы. Или еще беспомощнее. Меня это пугает. Говорят, в пригороде сейчас спокойнее. Ну и погодка. Я не скучаю по доктору Брину, но он устраивал отличные шоу, чего стоили одни жонглёры. Верите или нет, но при Альянсе мне было лучше. Мы все ждали улучшений. Мы голодаем, а хет краб Кляйнера наверняка лакомится первосортной Хотя головой. Хотя они и зовутся крабами, но на вкус совершенно не похожи на крабов.